Возьмите 2 столовые ложки крепкой жидкой заварки черного чая, 1 столовую ложку овсяных хлопьев, предварительно измельченных в кофемолке, и 1 чайную ложку меда. Разбавьте все небольшим количеством кипяченой воды до получения густой массы и немного подогрейте смесь на пару. Затем обильным слоем наложите на лицо и накройте сверху марливой салфеткой. После 15 минут смойте.